Ребята, всем привет! Это канал Mother Russia и Вероника. И вот я выхожу с работы и сегодня я с вами хочу обсудить такую интересную тему, как русские и украинские мигрантки, именно женщины, чем они отличаются от американцев, как они выглядят. Зачастую не все, не все сразу говорю, но есть такие отдельные экземпляры, про которые стоит рассказать. Ну и как вы видите, хотела записать блог дома, но мне же вы пишите в комментариях, что я... Раба здесь, ну вот я раба, выхожу с работы, потому что начальник мой позвонил мне и заставил прийти на работу. И представляете, вот я как-то джигский гастарбайтер, была вынуждена прийти, сейчас поеду побираться, нет, я не знаю, что там гастарбайтеры делают, фудбанк в Америке, поеду, буду просить еды. Ну вот такая вот несчастная здесь и убогая. Это так, к вам, к комментаторам, не знаю, вот чем моргич платить, наверное... Придется мне, не знаю, почку продать Или что-нибудь еще продать Но поскольку пока солнечный день Я хочу начать свой блог Пока солнечный день И такие краски хорошие Мне это очень нравится Ну так вот, любимые мои комментаторы Видите, видите, напишите Они меня вообще поработили Худи, видите, засранцы выдали Но это вот как порядковый номер Теперь приходится страдать И это худи носить ну, не зря не зря вы пишете, что я даже не знаю. Придется на коленях ползти в Россию, судя по всему. Вот. Ну, поехали. Давайте поговорим про иммигранток, про женщин-иммигранток. Как они себя ведут, ведут, от чего американцы, конечно, я вам хочу сказать, чумеют иногда. А иногда чумею и я вместе с ними, потому что порой это очень забавно. Их мысли, и то, что они говорят, и как они себя ведут особенно на людях, что абсолютно не свойственно американцам. Поехали. Не смешались все, как на экране. Россиянцы и ну так вот, по поводу деревни, которую можно вывести, нет. Девушки, которую можно вывести, и деревни, которую нельзя. Конечно, есть большая специфика в этом, во всем, ребята. Большая проблема у русскоязычных иммигрантов. Очень большая проблема у русскоязычных иммигрантов языком. И если, конечно, вы планируете переезжать в Америку, я еще раз повторяю, ребята, не ленитесь, учите язык. Ли, учите язык, потому что без языка вы здесь никто, ничто, и звать вас никак. Понимаете, и как бы хорошо американцы не при... относились к иммигрантам, вы будете вар... вращаться только в русскоязычной среде. Во-вторых. А... Mm. Зачем тогда переезжать? Ну, тогда сразу надо на Брайтон, я так понимаю. Там все хорошо с Russian speaking people. Ну, так вот, как можно увидеть русскоязычную женщину-мигрантку? Ну, например, ситуация такая. Ты идешь в магазин, стоит большая очередь в каком-нибудь ритейле типа Маршалла или там Барлингтона или так далее. И вот часайт кассиру улыбается в 32. И тут перед ним звезда. Но у нее красная кофта, у нее каблуки, у нее ресницы, у нее волос. В общем, она такая звезда-звезда. Но в этот момент, момент того, что она нифига не понимает по-английски, она еще разговаривает по телефону. И это такое неуважение, это так реально бросается в глаза. Допустим, я когда подхожу к столу, и у меня кто-то говорит по телефону, они быстренько его кладут, и здесь 150 раз извиняются за то, что... Они говорили по телефону в тот момент, когда я к ним подошла. И вот эта звезда, не обращая внимания на кассира и вообще на все вокруг происходящее, ни черта не понимая, что у нее спрашивают, еще и говорит по телефону, и плевать она хотела. Кассир, конечно, в этот момент стоит обескураженный, потому что он ничего не понимает, он не знает, есть ли у нее rewards card, потому что звезда на него внимания никакого не обращает. Вот она пришла, она купила... И плевать она хотела на все ваши вопросы, понимаете? Но здесь так не принято, понимаете? Если ты живешь в этом обществе, прояви уважение к человеку, который тебя обслуживает. И вообще везде надо проявлять уважение. Но у нас есть такая проблема, что мы, даже когда из себя ничего не представляем, мы, я имею в виду, люди с нашей ментальностью, даже когда из себя ничего не представляют, все равно... К людям которые их обслуживаются относятся как-то но ну, очень пренебрежительно и может быть для нее даже в этом нет она не хотела она может быть даже обидеть этого кассира но она же звезда, звезда. Она даже не понимает, что своими действиями... Это, во-первых, не культурно, на нее все смотрят. Конечно, никто ничего не скажет, но смотрят на нее ошалевшие. Как такое хамство может быть, когда человек тебе четыре раза обращается, а ты на него смотришь пустыми глазами и в этот момент говоришь по телефону. Это так первая звезда. Бывают еще такие случаи у русскоязычных женщин, особенно у молодых. Крыша рвет молодым, им кажется, что... Им несказанно не, не повезло переехать в Америку, и э, они такие вот звезды-звезды в Америку переехали, теперь здесь живут. Не знаю, что тут звездного, конечно, какая разница где, э, но они вот как-то чувствуют свое превосходство над всеми теми, кто остался там в России. Ну, вы там неудачники, поживете как-то, а мы тут, мы же в Америке. Есть еще вот такие дамы, которые нарочно преувеличивают и приукрашают свое пребывание здесь. Но это их право. Каждый человек хочет чувствовать себя в чем-то состоявшимся, правда? Поэтому <составим> оставим это право за ними. Есть у которых срывает звезды на фоне, э, крышу на фоне американской жизни. Я слышала такие заявления, как, я не понимаю, как я всю жизнь говорила на этом русском языке? Ведь английский такой красивый язык, или когда они начинают устраиваться на работу, они меняют свои имена. Или они вообще перестают даже в русскоязычной среде общаться на русском и стараются говорить на английском. Это так жалко выглядит, я вам честно могу сказать. Но реально, это, это выглядит очень жалко. И мне этих девочек искренне жаль, потому что... Оно придет, осознание, разочарование, в чем-то придет. Все кажется им в таком розовом цвете. Я не говорю, что в Америке плохо, я наоборот всегда говорю, что в Америке хорошо, поэтому я здесь и живу. Но это не рай. Для того, чтобы тем более, для того, чтобы отказаться от своего языка, когда у тебя есть возможность на нем говорить, для того, чтобы отказаться от своей культуры – и что-то плохое, тем более, сказать, я вообще никогда ничего плохого про Россию не говорю. Я даже не обсуждаю ни нашего президента, который делает нашу скрепную счастливую жизнь еще богаче и счастливее. Я не обсуждаю все, что происходит. Я эти вопросы не обсуждаю. Более того, что я могу сказать, что я один раз могла быть уволена, когда мне какие-то там поляки попытались рассказать что-то по. Второй мировой войны. А я сказала, что, ребят, на эту тему я с вами разговаривать просто не буду. И не считаю нужным оправдываться за действия своей страны. Это я там могу сказать, в своем кругу, что это, это, это в истории было не так, и какой-то ужас. Но с вами обсуждать это я не буду, тем более свою страну в негативном плане но вот есть такие дамы, которые вполне могут на это пойти и даже сказать, что Россия это вот такой ужас, такой кошмар ну понятно, что все зависит от того, где вы там жили, как вы там жили но если вы не уважаете прошлое, я сомневаюсь что вы сможете уважать свое настоящее вот, е еще есть, конечно, наши девушки здесь отличаются, они лучше выглядят, они некрасивее, но они более ухожены, а а они лучше одеваются. И, конечно, иногда это в глаза бросается. То есть, если ты приезжаешь, ну, к как бы, нам в ресторан заходит, какой-то стол, я уже сразу вижу, и я понимаю, что это русские люди, потому что у них будут серьги, вот видите, как у меня сейчас. У них еще будут накрашены губы, у них будут распущены волосы. Американки тоже такие есть Тоже с обилием макияжа И со всем с этим, но и гораздо меньше Поэтому в принципе, особенно Каблуки, каблуки вот выделяют Нас, как говорил доктор Хаус Как я вы... найму женщину Там в каблуках Она же с такими комплексами Ну вот как бы вот так Поседние... Они носят каблуки Ребята, они носят каблуки в рестораны Вечером на какие-то выходы На какие-то концерты И так далее, ну так вот, чтобы в последней жизни днем прийти, в будний день на каблуках, там, какое-то casual заведение, да это просто смешно. Это вы такого днем с огнем не слышите. Вот. Но я хочу другое сказать, ребята. Вот честно могу сказать всем, кто сюда переехал, если вы переехали, Давайте оставим вот это наше бескультурия за порогом этой страны. Мы сюда переехали, здесь не все хорошо, и не все здесь лучше. И жизнь, конечно, здесь тоже может быть и не сахар. Но вы заметите, как многие мигранты, которые переехали сюда, говорят о том, что как приятно находиться в обществе, когда с тобой здороваются, когда тебе улыбаются. Давайте будем как тоже тоже... Наберемся вот этого уважения и культуры общественной и не будем такими дикарями на их фоне. Особенно, что касается в отношении людей, которые занимают там какую-то или более низкую социальную ступень, или еще что-то. Давайте уважать, есть принятые правила приличия, и это очень важно. Понимаете, это же тебя делает, когда ты вышел из магазина, улыбнулся продавцу, тем более вы можете практиковать свой английский. Она тебе там что-то спрашивает, тебе ни черта не понятно, так ты переспроси, она тебе еще тысячу раз скажет и если даже про себя подумает, господи, такая идиотка ни черта не понимает, то все равно тебе в глаза будет улыбаться, ты что-то улыбнешься скажешь, она тебе что-то улыбнется скажет, правда так приятнее жить, нежели быть таким ignorant, как это... Я не могу уже на русский это слово перевести. Быть таким вот хамлом, который, когда к тебе обращаются, говорит по телефону. Ну так вот, ребята, немножко о ментальности русских женщин. И еще хочу сказать, добавить к этому ко всему. Девочки, не застревайте дома. И, конечно, я понимаю, что нам никто не предложит СИО. И вот эти вот... Я его тупо комментарии мы что вы здесь таджики но блин ребята а на что вы рассчитываете когда вы сюда приезжаете вы рассчитываете что вы сойдете с трапа самолета а тут стоит google вместе с Amazon и с фейсбуком э, говорят ждем вас ждем вас вот только вас и ждали будете вы нашим SEO, вы можете здесь быть всего и особенно в определенном возрасте приехав сюда но для этого надо постараться для этого надо постараться для этого надо учиться для этого надо пробиваться для этого в общем надо пахать не зацикливайтесь на сидении дома и даже если ваши мужья там какие-то трак-драйверы или программисты идите работать идите в люди короче и будет вам счастье и тогда ваша жизнь здесь станет совершенно другой вы увидите к себе теплые отношения которое вижу я ежедневно на работе. Вам станет интереснее жить, вы узнаете очень много историй, потому что американцы, они такие болтуны-болтуны, они вам все-все расскажут. И плохое, и хорошее. Поэтому не сидите дома, развивайтесь. Это очень-очень важно для вас. Я понимаю, что есть ситуации, когда детей не с кем оставить, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я сама через это все прошла. Но, тем не менее, каждую свободную минуту я вам советую уделить работе, какой бы она ни была. Это все равно лучше, чем сидеть дома. Это все, что я хотела сказать. Девчонки, давайте быть более целеустремленными, более воспитанными. И... И, наверное, как бы получать удовольствие от жизни здесь и, получ... и ценить плюсы, которые нам дает эта страна. Она нам дает и минусы. Сейчас опять мне все захейтят. Она нам дает и минусы, но плюсов здесь гораздо больше. Все, ребята, всем пока. Это все, что я думала о женщинах-эмигрантках. Пишите, что вы об этом думаете и сталкивались, ли вы с хамством русских за границей. Может быть, не иммигрантов, а просто туристов. Очень интересно узнать истории реальные, которые происходили. Пока-пока. Подписывайтесь, если вам было интересно. Жмите на колокольчик и ставьте лайки.